стежки для деда мороза. Какого цвета новый год Веселого, как рыжий кот. он серебристый, как снежок и разноцветный. Как мешок с подарками прекрасными, машины, куклы, красками, он солнечного цвета, как будущее лето. Снова пахнет свежей смолкой, мы у елки собрались, нарядилась наша елка. Огоньки на ней зажглись, Игры, шутки, песни, пляски, Там и тут мелькают маски. Ты медведь, а я лиса. Вот какие чудеса. Вместе станем в хоровод. Здравствуй! Здравствуй, Новый год. Что такое? Новый год. Это все наоборот. Елки в комнате растут. Белки шишек не грызут. Зайцы рядом с волком на колючей елке. Дождик тоже непростой. В Новый год он золотой. Блещет, что есть мочи. Никого не мочит. Даже Дедушка Мороз. Никому не щиплет нос.